Всем привет, ребят! меня зовут Аня Нэш, это очередное видео на моем канале, так что не пропустите, да, кстати, если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на мой канал, и погнали! Может быть, когда-нибудь я и научусь снимать, ну, скажем так, заранее. Да, ну вот как бы по факту снимаю, да, сегодня снимаю, сегодня уже выкладываю В общем, раз я создала такую рубрику, да, итоги недели Хочется мне с вами поделиться, что произошло вообще на этой неделе И так как э, по названию, да, вы уже поняли, да, о чем сегодня мы будем с вами разговаривать На той неделе, это была суббота, я проснулась в непривычном для себя состоянии Знаете, как говорят, такое ощущение было, как будто я всю ночь разгружала вагон Я отрицала у себя наличие какой-либо тебя. Потому что для меня это прям вот был какой-то страх, мандраж Потому что я вот так вот к этому ко всему, конечно, отношусь То, что сейчас у нас происходит, да, вообще в мире, в стране Но все-таки как бы у меня поднялась температура Но протемпературила я меньше, чем сутки То есть в воскресенье я проснулась Вообще просто как огурчик, ни температуры, ничего у меня этого не было Но в понедельник у меня заболевают дети Заболевают, значит, у меня дочь, которая посещает школу Заболевает маленький ребенок Средний сын у меня как-то мимо этого прошел Он у меня не температурил, но зато у него были некоторые признаки Они сейчас как бы остаются Во вторник моя сестра ведет в поликлинику мою дочь и свою дочь в четверг, значит, нам звонят с поликлиники, потому что они сдавали тесты на ковид и, как оказалось, что ковид у нас положительный. У моей дочери. Я так предполагаю, что и у меня тоже, и у младшего сына, и у среднего. Это все-таки как бы или омикрон, потому что ну, как бы по всем таким симптомам это похоже на омикрон. То есть температура, а после уже... И так как я вообще поставила сама себе диагноз, да, потому что я не чувствовала запахов сейчас, конечно, все постепенно ко мне возвращается. Я начинаю чувствовать запахи, что не затянулось это у меня там ни на полгода, ни на год как бы, слава Богу. Я, кстати, да, предупредила, конечно же, классного руководителя, что вот у нас такая ситуация, так что мы на карантине сидим, да, ребенок у меня в школу, соответственно, посещать не будет пока на это время, неделю-две это точно, но наш классный руководитель сказал, что... Вы, пожалуйста, только никому не говорите. Ну вот, ну как вот не сказать, да, во-первых, поликлиники уже все знают. И они сообщили в эпидемиологическую станцию, да, потому что нам позвонили, у нас провели опрос. Первое это заболела я. И получилось так, что 3 января мы ездили в торговый центр как раз с детьми в Мегаленд. Вот, и спустя вот. Две, наверное, с половиной недели, ну, около трех недель. Мы все заболеваем. Я думаю, что это все-таки, да, как ковид бы или омикрон, да, вот этот штамп разновидности этого коронавируса. Что еще произошло? А, в общем, как обещала, да, буду рассказывать, не фиксировала сразу, скажу, девчонки, не фиксировала, блин, ни фотографиями, ни видео, вес до, после, но, как я рассказывала в прошлом видео, что вообще как бы, да, у меня происходило после того, как я перестала есть сахар, да, ну, то есть вообще от сладкого отказала у меня сейчас происходит то же самое, а у меня вообще просто, я ощущаю, что у меня просто тело такое, знаете, как ватное, вообще у меня настолько вот все, везде все мягкое, да, ну, Смотрите обязательно мой прошлый ролик. Я, конечно, сейчас похудела где-то примерно на, за неделю, килограмма, наверное, полтора. Не знаю, что ушло. Возможно, это вода, возможно, это мышцы. Мышцы очень сильно потеряла, потому что, видимо, не хватает у меня белка. Как рассчитать свой протеиновый фактор, я напишу, мне, наверное, здесь как можно, для чего это нужно, да, почему нужно именно есть белок? Для того, чтобы худеть. Если вы не будете есть белка, вы не будете худеть, это факт. Я, наверное, вот с этого дня, да, с этой недели буду фиксировать, потому что я хочу сказать, что я не думала, что у меня что-то получится. Я вот всегда, как я только что-то сфотографирую или зафиксирую, у меня вот обычно у меня ничего не получается. Как только я этого не делаю, у меня... Получается, да, появляются какие-то результаты, но вот в этот раз почему-то я именно так и, и сделала Точнее, нифига не сделала, не зафиксировала ничего, но сейчас на данный момент мой вес где-то 65 килограмм Конечно, мне хочется хотя бы где-то примерно ну, 7 килограмм убрать, то есть именно чистого жира убрать, да, а не мышцы, которые вот я теряю, потому что это очень сильно ощущается. Слабость какая-то ну, в теле, да, не хватает энергии. Сейчас сама хотела, главное, да, рассказать насчет сахара, да, насчет того, что я отказалась от сладкого, что вообще происходит, как я вообще с этим живу. И хочу сказать, что вот а, абсолютно нормально, абсолютно хорошо. Кстати, когда ты не ешь сладкое, да, ты не так хочешь сильно есть, да, потому что наш мозг нас так обманывает в плане того, что никогда не хватает да, вот, этой, вот этой вот энергии, да, быстрых углеводов. И я вполне комфортно себя чувствую без, без сахара, без, без сладостей, без печень, без хлеба, вообще ничего этого не. Хочу сказать, что <смех> муж не совсем хочет, да, чтобы я была, какой я раньше была, да, он не хочет, чтобы я была в таком весе, он, конечно, хочет, чтобы я была в таком весе, в каком, ну, короче, в весе 58 килограмм, то есть он, как бы, вроде бы об этом и не говорит, но я же вижу, потому что, ну, скажем так, он мне некоторые намеки, такие не очень который мне нравится да он ну как бы знаете так немного обидно когда он говорит что вот ты как помойка ну это он мне говорил раньше да что вот ты как помойка я действительно вот что вижу то и ем у меня действительно такое было и была у меня вот эта вот булимия но благо я могла это контролировать и вот то что он мне говорит что вот а вот, кстати, буквально, да, вчера я, скажем так, покупала детям плюхи там одни, да, вот мучные, и был небольшой кусочек, я, ну, скажем так, решила доесть, и он мне так вот опять-то начала. Ну, все, я, я больше не буду, и все, и вот он мне про это сказал, и как-то... Тут такое чувство вины, сразу такое, блин, господи, зачем я это сделал? Ну, я благо говорю, что я могу это контролировать, да, с мозгами, не желудком, вот. Так что продолжаем дальше. Обязательно еще раз подписывайтесь на мой канал, буду рассказывать все каждую неделю. С вами увидимся, ребята, уже в следующем видео. Ну и, конечно же, чтобы вы не пропустили мои ролики следующие, обязательно поставьте на колокольчик. И всем, ребята, всем пока-пока.